Под действием переменного электромагнитного поля в приемном вибраторе возбуждается переменный ток. Колебания тока в приемном вибраторе можно обнаружить по искрам в промежутке между проводниками приемного вибратора.